Короткие интересные факты о птицах номер 5. Сегодня вы узнаете, у какой птицы гнездо похожее на рукавицу. У этой птицы гнездо имеет необычную форму в виде шара, который ведет вход. Этим самым гнездо напоминает рукавицу. И эта птица Синица дремес а если вы хотите узнать про птицу, которая живет под землей, обязательно посмотрите вот это видео.